Мама! Мама! Мама! Мама! Всем хай! С вами Юджин. И сегодня я вновь вас рад приветствовать в игре Outer Wilds. Это уже пятый эпизод. Пятый эпизод, а я абсолютно не понимаю, что мне надо делать. Но... Однако, я нашел небольшую зацепочку. Я, получается, уже второй или третий эпизод, как пытаюсь додуматься, как попасть на квантовую луну. Я пытаюсь попасть на эту луну, и я посмотрел прошлый выпуск и заметил одну интересную деталь, которую я сейчас попробую проверить. Чтобы проверить, нам нужно прилететь снова на пустотную сферу. А, я же сделал интригующий конец в прошлой части, где я сказал, что мы отправимся в черную дыру. Мы это сделаем, но чуть позже. Вот тут, вот, на пустотной сфере, мы в развалинах с вами аккуратней. СОТНЕСТИ скорость! СОТНЕСТИ скорость! чертова дерево! Мы нашли некоторые развалины, и внутри этих развалин был этот камень камень, который. Как не знаю, проекционный камень, так его назовем. Который показывает киношку, прикольно. Сейчас осталось только найти эти развалины и еще раз посмотреть ту киношку. Уж очень она меня заинтриговала. Еще надо будет вот сюда обязательно слетать, только не сейчас. Не отвлекаемся, Евгений. Не отвлекаемся. Вот, походу мы здесь. Давайте во дворе припаркуемся. Во. Все на месте. Мы экипировали костюм. Хорошо, ничего не забыли. Где же ты вот? Оно? Оно, оно, да. Вот что я хотел увидеть. Смотрите, где мы находимся в итоге с вами. Мы в прошлый раз не могли зайти вот сюда. Потому что здесь оборван этот мост, по которому мы можем пройти. Гравитационный. И с помощью вот этого камня мы находимся здесь. Вот видите, здесь еще один проекционный. Еще одна проекция. И мы бы могли теоретически сюда что-то вставить, но... Нет, тихо. О, Смотрите, видите, а мы не можем дождаться отсюда выйти, черт! Но может быть у нас получится найти некую подсказку и мы поймем, как сюда попасть можно. Видите, Ни никакие элементы нашего костюма не работают. Мы все в жиже, вот в этой. Вот здесь точно будет отображаться информация о том, как попасть на Луну. Это же как бы кинотеатр такой получается. Никакой информации. Я ничего не увидел. Может быть, если вы увидели, то напишите please. А теперь давайте запускаем. Мотор и полетели Вот сюда Мы же сюда хотели, да? Мы сюда хотели, кажется Осторожно, осторожно Прямо вот сюда, прямо сюда, прямо сюда Прямо сюда, прямо сюда Я, Я не буду прям супер долго копаться здесь Если нет, так нет Пойду в другое место У нас еще зацепка про терно... терновник этот Огромный терновник, откуда растения, смотрите. Блин, он специально это делает. Южная обсерватория. Что? А это туда нужно идти, да? Нам мы еще здесь не пошарили как следует. О, смотрите, это лифт. А, это вот тот самый лифт. Он, кстати, не до конца работает почему-то. Это что, перекресток? Западу. Вот это выглядит чертовски интересно Какое-то кольцо вращается а, Стоп, стоп, стоп Тут целые просто чат, наверное Шаттл находится на квантовой луне Шаттл находится на квантовой луне А как попасть? Я думаю, это какой-то пояс, который на себя одену И смогу по стенам ходить О, Стоп, почитаем сначала Активировать гравитационную пушку Притянуть шаттл Давайте. Что это? А, мой кораблик! Охренеть! Здорово получилось, по-моему. Куда -то? Куда он полетел? Он полетел на квантовую луну. Вернись обратно. Это не мой корабль. Вообще не мой корабль, однако С помощью него я смогу попасть Точно на квантовую луну, да, походу? Что Обнаружен запас Кислорода, а что я? А, нифига себе Так, интересненько Интересненько, что это такое? М -м, отсюда я же не смогу, блин Никак активировать ту штуку Надо попробовать Сейчас, секундочку, смотрите, мы, кажется, можем как-то... Не можем, ничего. Оу. А-а-а! Куда полетел? И с такой скоростью причем. Вернись! Куда мы его направили? А сюда? А-а-а! Мы все еще здесь? Мы телепортнулись обратно, что это? Саланум. Я здесь, я столько лет. А, я здесь, я столько лет наблюдала, как квантовая луна движется по небу, а сегодня наконец-то ступлю на ее поверхность. О мой год. Как ожидалось, мой шаттл приземлился на Южном полюсе Луны. Дальше я пойду пешком. По неизвестной причине, квантовая Луна всегда встречает гостей на Южном полюсе. В детстве я считала такие загадки зловещими, сейчас я понимаю, что в них нет ничего плохого. Это просто законы, по которым живет вселенная. Я готова! Я готов! Луна! Встреть! Вот он! Это она? Это не Луна? Куда меня унесло? Ч ⁇ -то мы очень далеко улетаем, кажется. Все дальше, кажется, да? А, но в итоге мы не отдаляемся, потому что планета прям за нами. Мы тупо на орбите. Вон Луна! И исчезла. Ну, естественно, погоди, мы не, ну, не туда. Сначала нам надо с вами увидеть сам... Что это? Что это? Надо увидеть Луну на небе. И только потом запускаться в нее, да? Получается, среднее это вернуть нас домой. право? это вообще непонятно что. А вот лево это запустить вдаль. Вдалека нас. Где ты, Луна? Ну, давайте, ладно. Ждем, пока Луна окажется вот здесь в центре. И тогда запускаемся. Вот она! Стойте! Стой! Мразь! Мы явно летим. То ли... Воу! Ни хрена себе, как мы близко были. То ли мы стоим на месте, то ли мы летим куда-то целенаправленно. То ли мы падаем просто на планету. А теперь что происходит? Мы падаем! О! О, все, проснулись! Обратно! Стоп, у нас борт-журнал обновлен же. Где обновление? Йо, висячий город, гравитационная пушка, Шаттл О, Слишком много всего. Я вот, вот не помню, что. Так, лагерь, где живет Рибик. Рибик разбивает лагерь внизу перекрестка. Рибик встарга... восторгается тем, сколько здесь можно узнать об истории Намаи. И одновременно пытается перебороть страх перед черной дырой. Рибик работает с единственным археологом на Камельке. Рибик борется за бо... с боязнью космоса, чтобы изучать, как на Намаи жили на пустотной сфере. И Южная обсерватория... Намайи решили сконструировать более мощный локатор сигналов Ока на южном полюсе пустотной сферы Риби говорит, что в обсерваторию нельзя попасть с поверхности Но где-то под землей должна быть тропа На поверхности есть дверь в обсерватории, но она сломана Окей а, Здесь мы что-то не читали еще Устройство намай которое должно было определять источник далеких сигналов на Намайи были расстроены, что не смогли поймать сигнал некоего ока вселенной И где-то вот тут что ли, да, было. На Намайи по имени Соланум Посадила шаттл на южном полюсе квантовой луны и собралась продолжить путь пешком. На Майе всегда садились на южном полюсе квантовой луны, хотя не могли объяснить почему. А здесь что? На Майе по имени Саланум посадила свой шаттл на квантовой луне. Как? Огромная цилиндрическая конструкция, которая создает восходящее гравитационное поле. Мне удалось вернуть шаттл на Майе из квантовой луны. Шаттл был там, на квантовой луне. Теперь понять бы, как его туда вернуть. Мама! Мама! Мама! Мама! Так ты сраный автопилот. Зачем ты так делаешь? Чё ты мутишь? Как я еще выжил. Ой, корабль всрал, да? Сильно. Кажется, мы не летим. Блин. Что, чтобы починить корабль, выйдите из него. Боже мой, открыт люк. И куда ты? И куда ты, блин, улетел? <сcoff> Стоять! <сcoff> стой, стой, стой. Соотнести скорость. что ты охрененно соотнес скорость, по-моему. А, вот. Вот теперь мы соотнесли. Да, надо было выделить изначально. стоп стоп стоп стоп стоп Все починято. Что-нибудь еще не починято? Кажись, идеально просто. Окей, внутрь. Где сфера пустотная, от мать твою? Вот ты где. О, там что-то еще у нас сломано. Ну ладно, говорим с ним. И так работает, да? Все равно мы взорвемся все, так что, что париться? О, это камелек. Прикиньте. Фу! Слушай, автопилот очень опасная штука. Подушки. Давайте снова к гравитационной пушке. Попробуем еще раз ее... Не знаю, потыкать, похимичить Итак, смотрим на нее Нашим пузиком Погодите Чужак Автопилот Мне Интересно понять, что это такое Выглядит достаточно дружелюбно на самом деле Он издалека казался более зловещим Так, входим в режим посадки Посадились Выходим Успеем еще сходить гравитационной пушке. Надо сначала понять, что это за чужак. Мы такие здесь не любим. С какого района? Она живое. она живое. Пойдемте внутрь, конечно же. Оно впускает меня в свои недра. Она входи такой. Входи в меня. Иди глубже. Куда я только... Я что-то не понимаю уже совсем. А, кристаллы. Здесь призрачные материи, да? Куда мы не пойдем? Поблизости обнаружена призрачная материя, и запас кислорода восполнен. Опа! Та Волга. Под поверхностью энергетический сигнал стал сильнее. чтобы это не было, оно где-то в глубине, у центра кометы. И мне начинает казаться, что оно опаснее, чем мы думали. Потому уже здесь было, получается, на май здесь были. Та Волга. Шалфей, ты нас слышишь? Да, но очень плохо. Боюсь, если вы спуститесь еще глубже, связь пропадет. Лака. Не давай шатлу замерзнуть, Шалфей. Мы вернемся, как только найдем источник энергетического сигнала. Ладно, так, только будьте осторожны. Честно, я так слегонца подзабыл, как призрачной материи польз... пользоваться в этом плане, как ее убивать. О, oh мой или, или так, или так. Мы пришли отсюда, значит, нам нужно выбрать один из тоннелей, так? Во. Вот сюда. Тихо, тихо. Выше. Во. Евгения не обмануть, аккуратнее. И мы об обратно вернулись. Что за отстой? Как нам обнаружить материю? Ладно, эники, беники, еле варят. Короче, сюда идем. Жив, жив, цел. А, гад. гад. Где я? Чуть сквозь стену не прошел, смотрите. Ладно, надеюсь... Выживу. Давайте резко, резко, резко. Хорошо, мы продвинулись дальше. Осторожно, поблизости обнаружена призрачная материя. Она внизу. Оу, майку. Ай, аккуратней! Прошел? Выжил! Критическая потеря сознания Снова! У меня идейка. Давайте немножко поизучаем призрачную материю. Возможно, тут где-то что-то про нее написано. Все Хорошо. Применить камеру, сделать снимок. Ага, все, убрать камеру. Написано, что только с помощью камеры можно увидеть призрачную материю. А значит, нужно просто мой зонд использовать. Аборт журнал обновлен? А вот журнал обновлен. Давайте почитаем. Итак, пропавшие на мае шаттлы лежали рядом с большим камнем, который словно взорвался изнутри. Здесь еще есть что исследовать. Хорошо, отметить это место. Полетели! белисимо! стоять! Скорость сотнес быстро! Значит, давайте аккуратненько в режим посадочки. О, бересим. все, хорошо, хорошо, хорошо. Все. С помощью камеры будем смотреть на призрачную материю. Она больше нам ничего с вами не сделает. Можно не бояться. Давай, открыла мне. Открылась мне. В смысле, не открылась? Что это значит? А как? Может быть, я пришел не вовремя? Вот! Открывается! Фиг знает, что я сделал. Вообще, я это сделал, или оно тут само реально. По триггеру какому-то запускается. Возможно, она готовится нанести удар по солнцу. Нам надо быть очень осторожными. Осторожней. А, какой мы пошли? По-моему, вот сюда. Ну-ка. Да, хорошо. Все великолепно. Здесь безопасно. А, осторожней. А. слушай, они сделали это наподобие... Это в, э, в, в аквапарках такая есть горка прикольная. Так, где мой зон? То и здесь. Ну ладно, давайте запустим его. Тут все в ней? Но поскольку я один раз всего тогда смог пройтись, и вот здесь могу пройтись. О, нет, не смог. Это фатально. Там, видимо, был очень большой слой призрачной материи. Сорян. Я делаю вывод, что нам туда еще очень рано. Смотрите, вот что это еще такое, разрушенное ядро, мы уже прочитали? Да, мы прочитали. А вот это что? Висячий город к лагерю, э, к северу от лагеря, где живет Рибик, есть огромный город Намае. Одна из трех капсул Намае, потерпевших крушение в нашей солнечной системе. Все три капсулы были запущены с некого звездолета, который получил серьезные повреждения. И здесь выжившие Намае, попавшие на пустотную сферу, спустились по скале под землю. Я думаю, нам надо сфокусироваться на пустотной сфере Потому что вся информация, кажись, там находится Нам нужно просто лучше искать Я не, пом не помню, посещал ли я город этот подземный Ааа, осторожней Смотрите, как замыть сейчас Мы чуть-чуть в сторону отлетим Чтобы тот шаттл нас не кацанул Мы его еще раз вызовем Все Стоп. А, посмотрите. Тут написано, значит, это... В эту сторону это принять шаттл, а в эту активировать гравитационную пушку. Если я такое сейчас активирую, ну, куда-то запустится, да? Но нам тут не нужно этого. Нам нужно просто принять шаттл. Принял. Эй, шаттл. Дайте посмотрим со стороны, куда он полетит. Куда-то он далека полетел. Короче, нет другого выбора, кроме как понять, что нам нужно просто нацелить пушку на Луну. Как только Луна будет пролетать, мы тут же начнем действовать. Мне кажется, вот сейчас мы прям... Да, мы, посмотрите, мы идеально встали, видите? Нужно отсюда стоять и ждать. Это она? Нет, это камелек. А, блин, страшно, да? Это страшно все выглядит очень. Мне еще непонятно, откуда она будет лететь. Вот отсюда она как-то будет лететь. Вот так она. Ой, боже мой, камень мне в рожу прямо Ладно, давайте другой план Более радикальные меры требуются здесь да Тупая луна думает, что сможет меня обхитрить Не сможет, как только я выберусь, я покажу ей, кто кого обхитрил Как только я выберусь Во, во, во, во, во, во, вылетели Все, свобода <travailler> Есть Аккуратненько, аккуратненько. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, как сложно. Давай, вот, просто давай все на полной скорости. На полной скорости. Ай! Ай-яй-яй, ай-ай-ай! Ай-яй-яй! Все, стали. Какой уродливый ты корабль, я тебя ненавижу. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, не теряй из виду. Вы же поняли, что я хочу замутить? Я сам слегка только пока еще понял, но я это сделаю. А, -а, -а что, типа умнее меня, что ли, я не понимаю. Ой, тухли в черную дыру. О, боже мой. Ладно, раз уж здесь, все равно скоро подыхать. Давайте посмотрим, что это такое. Походу, это корабль на майе, да? Выходим. Видите, здесь тоже кусок есть гравитационный Сюда, сюда Сейчас мы активируем О -о -о! Запас кислорода Где мы? Где мы? О, блин, мы на корабле Что это значит? Лака, добро пожаловать на станцию Белая Дыра. Если вы случайно упали в черную дыру, что случается чаще, чем ожидалось, эта гипербашня вернет вас на пустотную сферу. Каждая из гипербашен связана с тем или иным небесным телом. Переместиться можно только в, том промежу... в тот промежуток времени, когда башня указывает на соответствующее небесное тело, в данном случае на пустотную сферу. Чтобы совершить гиперпрыжок, в это время вы должны состоять на платформе... Можете поднять голову вверх и понаблюдать за небом. Вы переместитесь, когда нужное небесное тело кажется прямо у вас над головой. Ой, походу там взрыв, да? Походу там смерть мне пришла. А, Как-то не знаю. Это неохота. Вон вниз. Смотрите, здесь целая куча загадок еще. Там смерть идет, да? Ой, блин. Походу смерть идет. Ой, неприятно на это смотреть. Не буду смотреть. Получается, что гиперпрыжок совершается только если башня направлена на небесное тело. Вот она Луна. Дразнит меня. Это очень, очень рисково, но прикольно. Окей, снова. А что, пустотная сфера перестала быть пустотной? Я не понимаю, где, где расщелина? Куда можно залететь? А, вот дырка. Курс на дырку. Вот, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Хорош. Идеально вошли. Теперь замедлились. Ищем тот тоннель. Сюда не влетаем. Еще рано. Рано. Хорош. Мастерски. Садись скорость. Будем считать, что соотнес... Сотнеси скорость! Строго на лифте. Поднимаемся наверху. Мама. Как ты корабль выдерживаешь это еще? Все, давай, успокойся, успокойся. Вот сюда. Вот сюда я хотел. Вот сюда я хотел. Аккуратно. Четенько. А, нет, нет. Все надежды рухнули. Но не тут-то было. Сейчас мы... Протиснимся! Надо посмотреть со стороны О, блин, корабль и правда слишком толстый Черт, я думаю, я смогу сюда пролететь Игра предусмотрела а, Но я бы туда не смог пролететь Панк. Окей Дайте еще раз черный черную дуру сгоняем Кстати, а если по карте смотреть, мы здесь. Вот почему корабль тогда был тут. Потому что нас просто отнесло. Он просто упал в черную дыру, получается. Окей, гоу. На корабль. Смотрите, он как будто в пасте, да? Блин, да чего прикольная игра. Пойдемте изучать этот мир. мир. Вот дырка, вот дырка. Есть! Все. Мы прокрутили эту сферу, получается. И таким образом оказались в кабине. Эту штуку мы уже с вами открыть не можем. Давайте просто примагнитимся. И надо посмотреть, а для чего вот эта штука нужна. О чем она нам расскажет? Пойдем вниз. Смотрите. А, я не знаю, что это. Но страшно. Типа мы начинаем кружиться. Просто вращаться по вот этой оси. А если в другую сторону... То... Ага, то мы начинаем в другую. О, что? что... Где я? А! Я вообще не помню, что произошло. Мой корабль остался там. Спасибо. Кажется, нас свернуло на пустотную, да? Да, мы на ней. А вот это что такое? Не читал. Статус обратного гиперпрыжка доступен, чтобы вернуться встанете на платформу гиперприемника. Время отправления. А, ага, тут понятненько. Это это телепорты, получается. Во! То есть, получается, мы будем просто стоять, пока не переместимся. Но у нас теперь, смотрите, что есть. У нас есть вот этот камешек. Который мы можем применить где-то, где-то, где-то. Где-то надо послушать быстрее историю. Вот мы? Ну-ка сообразить с ручником. Это что-то возле солнца. Я не понимаю только что. Мы не можем включить карту. Все забрать. И если сюда вставить то же самое будет? А, нет. Лака, мы с Раме изучили твои записи. Из них следует, что на Майе прибыли к гиперприемнику на пустотную сферу незадолго до отправления со станции Белая Дыра. Та Волга. Как я уже рассказал о Раме, это э, больше похоже на погрешность. Как на Майе может прибыть на пустотную сферу раньше, чем зашел или зашла в телепорт? Это абсурдно. Лака, я согласна. Если показания верны, значит я случайно разрушил многие фундаментальные теории. В этом случае нам придется пересмотреть все, что мы знаем о времени. Воистину так. Я понимаю, что это странно. Мы с шалфеей несколько раз проверили оборудование, но такой результат получился получался при каждом гиперпрыжке. Интервал очень мал, примерно одна сто тысячная доля секунды. Могут ли наши инструменты точно засекать такие короткие интервалы? А, значит, Лака Поскольку Таволга уверена, что данные ошибочны Мы с ней попробуем воссоздать этот феномен В высокоэнергетической лаборатории а, Нам нужно провести эксперименты, И собрать информацию Таволга Новые данные Лака, мы в высокоэнергетической лаборатории Что в каньоне на экваторе час угля Приходи немедленно, ты должна это увидеть Час угля, час угля А где час угля? Я, я не помню Все, мы вернулись. А, -а, -а вот она показывает расположение. И вот так мы возвращаемся на пустотную. Нам бы теперь просто отсюда свалить. Ау. Я понял, я понял, я понял, я понял, как мы это сделаем. Все, окей. Куляблик? Куляблик? Ты где? А -а -а. О, боже мой, столько всего. Знаете, целая куча новых вопросов и ноль ответов. Вообще ноль. Однако мы нашли что-то новенькое здесь. Квантовая лунатра. ля ля ля ля Каждая из гипербашен на мая связана с тем или иным небесным телом. Чтобы переместиться, нужно стоять на платформе в то время, как... Когда башня будет указывать на соответствующее небесное тело. Оно должно оказаться прямо над головой. На Майе заметили аномалию. Переносимые объекты выходили из гиперпрыжка на пустотной сфере раньше, чем входили в него на станции белые дыра. Отрицательный интервал между выходом и входом был очень мал примерно одна сто тысячная доля секунды. На Майе не были уверены, может ли их оборудование настолько точно измерить время. Получается, я пытаюсь это осознать у себя в голове. Они что? Когда они заходили в пустотную сферу, э, точнее, когда они заходили на станции «Белые дыра» в телепорт, они выходили на пустотной сфере раньше на несколько секунд. То есть получается, если не на несколько секунд, а на несколько сто тысячных секунд, там на доли, да? Получается, что в этот момент гиперпрыжка, прямо перед тем, как ты совершил гиперпрыжок там, то ты уже появился на пустотной сфере. То есть ты существуешь в двух местах одновременно на долю секунды, долю 100 тысячной секунды. А, -а, -а, а, а, это кайф. Это ж просто охренеть. Отрицательное время, зафиксированное на станции Белодора, стало предметом исследования высокоэнергетической лаборатории в каньоне на экваторе час угля. А что за час угля? Это что за такая вот планета? Ладно. Где белая дыра белая пожалуйста белыми дыру вот я залетел um, я внутри нее но я что происходит я запутался Ты перемещаться будешь или нет мы, мы не можем переместиться в дыру она не работает так я даже не знаю, чем мне тут ловить Я не смогу... Терновник! Очень близко, полетели Вау, посмотрите на него, как красивый а, а, а, Реактор требует ремонта Левая часть корпуса требует ремонта. Ремонта. Фары выключены Фары включены Окей, где мы находимся? Что-то здесь как-то мутно. А, ну двигатель работает, значит, вообще пофигу. Помните, я запускал то он летел тоже сквозь эту всякую фигню, а что это за красное? Очень привлекает меня. К а! Что это? А что? это было? фу фу фу, -фу, -фу. Жуть! Как интересно и как стрёмно, и как завораживает это все. Я думаю, на сегодня мы с вами закончим. Как я и сказал, у нас больше вопросов, чем ответов. У нас ноль ответов, я бы даже сказал. Но есть некий намек, что нужно использовать эту пушку гравитационную, чтобы попасть на Луну. Но, может быть, я не был достаточно терпелив и не дождался, пока Луна окажется прицеле. Мы попробуем это сделать в следующий раз. А также еще раз сгоняем на Терновник. Что-то он вообще охренел, сразу меня напнул. Я не, нет, не потерплю такого. В общем, ребят, если вам понравилось и хотите увидеть больше, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте про все мои соцсети. Ссылки будут в описании. Также э, особое внимание хотел бы уделить моему телеграм-каналу. Он новенький. И очень хочет, хочет внимания вашего. Вот подписывайтесь, да. Еще раз большое всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин, и всем пять!